Исправить такой перекос сознания, вложенный изначально социальным миром в виде руны сущности, руны личности и золотой, соответственно, руны, чтобы не идти на радикальные методы изменения существенных и важных данных в своей социальной жизни, есть метод, метод составления и изготовления индивидуального рунического амулета. Индивидуальный рунический амулет это предмет силы. Прежде всего потому, что он будет подтягивать для вас ту силу, которая вам сейчас недоступна. Но для развития, для собственного эффектного движения по жизни вам в эта сила нужна. Это конечно даст на сознание колоссальную нагрузку, потому что сознание не привыкло брать энергии из миров, потому что каждая руна она натягивает энергию из миров, она не привыкла, но оно мутирует под это качество мутирует обязательно, нужно только немножечко времени и немножечко упорства и понимания, что все происходящее будет происходить не просто так, а потому что вы сами это, этого задумали. Поэтому дополняющая руна или руны, которую вы выбираете, они должны идти не от балды, вот нравится мне Савилова, да? а именно для того, чтобы она вас компенсировала, вот очень важно компенсировала. Истинное значение всех рун вы знаете. Как они воздействовали на ваше сознание, вы тоже знаете. Значит, исходя из этих, из своего прошлого понимания руны, своего исключительно личного понимания рун, вы можете подобрать те самые руны или руну, которые будет вам это компенсировать. Индивидуальный рунический амулет это камертон, который будет прозванивать ваше сознание, выделяя те объемы в мозге, в сознании, в личности, в структуре ДНК, которые не задействованы на сегодняшний момент, а должны быть для более полного компенсационного развития. Для того, чтобы составить этот индивидуальный рунический амулет, нужно составить знак, который на него ляжет. И этот знак как раз и состоит из тех рун, индивидуального рунического кода, который мы с вами вычислили. Знаки, используемые в рунической магии, имеют три разновидности, основные три разновидности. Запишем их. Первый знак это формула. Формулы называется руны, написанные в строчку. Кена, Перт, Ингуз. Особенностью формулы является то, что руны читаются последовательно. Слева. Направо. и каждая из рун это отдельное слово или отдельная команда фактически все руническое сочетание будь то формула будь то став будь то вязь которую мы с вами будем разбирать больше дальше это заклинание руническое заклинание составленное специфическим языком и не только какое значение имеют руны в этой формуле имеют имеет значение, а это с какими мирами они сопряжены, какую энергию они подтягивают. Именно эта энергия при использовании формул и ложится на исполнение заклятия. И в большей степени вы будете эффективны в качестве ириля, в качестве заклинателя, если ваше сознание уже встроено в эти каналы. Отчасти мы это уже сделали, встраивая свое сознание через проход по старшему футарку, но именно руны, записанные в вашем индивидуальном руническом коде и в дальнейшем в вашем амулете будут гарантировать вам право пользоваться силами тех миров вашего сознания, которые вы привлекаете в тех или иных формулах. А формулам будем использовать огромнейшее количество. Я вам буду давать очень много формул, которые нужно будет применять и отрабатывать, пропуская через себя. И если ваше сознание не готово Изначально не готовы воспринять энергию той или иной руны, той или того или иного мира, то формула в вашем сознании не сработает, и вы не сможете использовать как реальный инструмент на воздействие на окружающую реальность. Поэтому нужно, чтобы сознание было готово. Именно поэтому мы говорим: если сознание охватывает собой все древо и оно совершенно, чем если бы оно охватывало только какую-то грань, только какую-то часть. Пусть хорошо, да, вот, например, в случае Два Иваза, отлично. А дальше что? Мастерство великолепное, только приложить его невозможно. Только невозможно его приложить ни к чему, потому что нет востребованности. А как сделать так, чтобы этот мир востребован, и твое мастерство было востребовано в этом мире? Значит, надо мир соответствующим образом к этому готовить либо с одной стороны, либо использовать ресурсы этого мира, чтобы он сам проявил свою востребованность. А для этого его нужно знать, его нужно чувствовать. Поэтому сознание должно в идеале охватывать все руны и уметь работать со всеми энергиями всех миров. Это совсем в идеале. Абсолютный и универсальный маг, практикующий руническое мастерство, именно таким качеством сознания обладает. Сейчас пока у вас никак, не так, но... Проход по методике, которую вы сделали по футарку, позволяет вам уже приблизиться к этому варианту, потому что вы не просто постигали руны, вы пропускали их через себя. Значит, первичную прививку вы уже себе сделали. И ваше подсознание будет, пущу руну Хагалас, никто не умрет. Как раз наоборот, на этой руне можно, ого-го, чего сделать. Пущу руну, и вас тоже никто не умрет. Ничего страшного не будет. Как раз напротив, на этой руне можно много чего сделать. Если вы наложите, как я вам уже говорила, свой индивидуальный рунический код на ваши воспоминания, на ваши дневниковые записи о приключениях на старшем футарке, вы поймете, почему одна руна работала одним способом, другая другим способом, и никаким другим способом через эту матрицу они просто сработать не смогли. Вернемся к формуле. Формула всегда последовательное преобразование энергии. Кена, перд, ингус. Они и читаются соответствующим образом, как заклинание. Кена выбор, перт, жребий, ингус плодородие. Читается выбор окончательный здоровье. Трехрунные формулы в нашем трех, трех, трехчастотном мире работают максимально эффективно. Но работают всегда разово, точечно. Да? Нанеси ее на руку вечером при недомогании, утром проснешься здоровый но она не будет работать на хронические заболевания. Ее придется постоянно обновлять, обновлять, обновлять и обновлять. Она с хронией не справляется. Она справляется только с первым внешним недомоганием, потому что она импульсная, разовая, точечная. Вот так работают трехрунные формулы, о чем мы еще с вами будем говорить, потому что формул у нас много. Но при а, разборе сегодняшней темы, а именно индивидуального рунического амулета, нас в большей степени интересует а, вторая категория а, рунических ставов. Она называется Вязь. Другое название ее став или гальд став. Савчик миленький, который я вам уже наверняка давала, это четыре уруза сыновья Гивьон. Пример Вязи. Четыре уруза, связанные в один знак. И в основе этого знака лежит своя легенда про сыновья Гивьон, которые вспахали землю и таким образом отвоевали кусок территории. Доказав свое право этой землей владеть, сыновья Гивьон, Урус включает очень мощную жизненную энергию, энергию Земли, пробивая до невероятных глубин, а также позволяет договориться с Землей о твоем праве получать эту энергию. Когда мы будем проходить богиню Гивьон, мы эту легенду будем более более серьезно разбирать. Пока это только лишь для примера. Вот пример Вязи. Для Вязи есть свои правила, я их вам задиктую немножечко позже. Надо сказать, что в рунике не очень много правил, но все-таки они есть. И эти немногочисленные правила желательно соблюдать, да, потому что они формируют основу традиции. А традиция это важно. Традиция это возможность пользоваться информацией, всех предшественников, которые прошли перед вами, пользоваться без ограничений, а это очень важное знание. Единственное, что от вас требуется, это соблюдать небольшую, небольшие правила, небольшую традицию. Вот этот вот став лагуз в окружении четырех альгизов, это став на здоровье. Вот он работает не точечно, он работает пролонгированно. В этом и заключается разница между формулой и ставом. Формула это всегда конечное заклятие. Остав или вязь это всегда протяженное заклятие, то есть во времени для рунического амулета нам нужна будет вяз то есть наслоение рун друг на друга. И вот то, что они наслаиваясь друг на друга, дают нам один очень интересный эффект, мы как раз этим эффектом и воспользуемся без нарушения мирового закона. Эффект этот заключается в следующем, когда руны накладываются друг на друга специальным способом, неизбежно при их наложении появятся другие руны. Руны второго плана. И эти второго, руны второго плана являются абсолютно законными в вязи, и если специально сакцентировать на них внимание, если их оговорить, они начинают работать не как второстепенные, а как настоящие. Таким образом ваши наложенные Друг на друга. Три руны или две, у кого что. Да? Хорошо, одной нет. <с> Легче нам. Две руны можно наложить таким способом, что обязательно появятся недостающие вам руны из Грева и Игдрасиль. Я понятно объяснила? И вот это великое искусство Ириля, вязать руны таким способом, чтобы они не только не потеряли своего истинного предназначения, но и усилением другими рунами давали возможность охватить те энергии, которые изначально в рунах прописаны не были, которые их ограничивают. Но наложение их друг на друга, как соединение мужчины и женщины, дает ребенка, обладающего качествами и того, и другого, и чем-то еще особым, третьим, которое возможно только при наложении двух программ. Понятно объяснила? Вот вам ваше спасение. От вашего перекоса. Но здесь понадобится творческий процесс. Это чистое творчество вязать руны. Чем вы сегодня и займетесь, рисуя ставы, рисуя вязи. Связать руны таким образом, чтобы они непременно давали хотя бы одну, лучше все руны, которые вам нужны для компенсации. И вы должны их увидеть. А впоследствии мы с вами будем делать так, что они станут естественными в вашей вязи. Прелесть этого метода, прелесть индивидуального рунического амулета, который мы впоследствии будем делать и вот этой индивидуальной рунической вязи, заключается в том, что мы не нарушаем никакого закона. Закон говорит то, что тебе дано по судьбе, вот с тем и работай. Ты говоришь мне, мне мало. Он говорит покупай. Покупай. В этом мире все можно купить. Просто всему своя цена. Кто-то платит временем, кто-то платит здоровьем, а кому-то приходится платить своей магией, ради того, чтобы получить искомое. А здесь мы вписываем эту руну и говорим, так вот же Мы ничего не нарушаем. Мы имеем право наложить руны друг на друга, потому что все происходит в нашем сознании. Но если они при наложении породили дитя, все, что производится посредством магии, принадлежит тому, кто произвел. И мы этим законом будем пользоваться. Таким образом, руна, получаемая вследствие наложения, дает при выделении ее специфическим образом своим вниманием, оговором и законом, который мы тоже с вами будем изучать, становится неотъемлемой частью вашего сознания, принадлежащей вам по праву, и вам нет необходимости выплачивать свои ресурсы за пользование этой руной за пользование этим каналом. Ваше сознание получает право доступа, связи между теми мирами, которые вам необходимы. Да, эти миры до сих пор не были почти никогда не были представлены в вашем сознании, поэтому все так и получалось. Получалось так, как вы имеете. И в сознании еще необходимо будет пройти соответствующую мутацию. И вот это вот наложение дает нам вот тот самый искомый эффект и вполне вероятно что никаких социальных действий не понадобится. Вот это и есть руническая магия, вязать руны таким образом, чтобы подтягивать силы, которые до сих пор были недоступны и направлять их так правильно, чтобы еще они давали вам точечный эффект, который вам необходим. Последнее мы будем учиться, но начнем конечно же вот с этого. Эта практика позволит нам научиться вязать руны, правильно видеть руны в вязке, составлять амулеты и изготовлять амулеты, тоже я вас этому делу буду учить завтра, и чувствовать силы, которые дает вязь. Так мы с вами всегда проходили единичные руны, но в вязи они за счет усиления вторичных рун дадут совершенно иной эффект. Но вяжем руны по определенному правилу, э, вот правило постарайтесь соблюдать, правило это важно. Лю, руны любят э, гармонию, Лю, руны любят, когда они красивы, когда они нравятся. Поэтому ваша задача будет сделана так, чтобы они стали красивы. Поэтому если нужна трансформация сознания, а это долгий процесс, мы делаем вес. Если нужно последовательное преобразование мира, например, изменение каких-то ситуаций вообще, да, мы делаем вязь, но если нужна точечная ситуация, если нужно точечное воздействие, мы всегда пишем формулу, она, как правило, всегда а, оптимальна. Например, универсальная формула Сдв Савила Дагасвуньо. А, трехрунная формула, которая называется удачный выход из обстоятельств, всегда работает на конкретную ситуацию, у тебя сегодня есть проблемы, ты написал СДВ, она решилась максимально эффективным для тебя способом, но один раз и только эта ситуация, а на следующей ситуации она уже не действует, Савила, до да, газ, пальчиком начертал ее или мысленно просто так, огненные знаки? Да? Пусть все решится благополучным для меня способом, наилучшим для меня, и она решится наилучшим для тебя способом. Руны любят гармонию, любят, руны любят, когда этот знак красив. Вот просто красив. И поэтому надо связать руны таким образом, чтобы, во-первых, получить необходимые руны второго плана, а во-вторых, чтобы эта вязка не резала глаз. Вот она должна быть элегантная. Да, излишество. То есть, вот не должно быть излишества, которое Которые, без которых вполне можно обойтись, знаете как вот рюшечки на, на платье, которые абсолютно не нужны на шубе да, вот, вот рюшечки на шубе точно вот хороший, хороший показатель знаете, излишнее количество бус при там я не знаю при, при деловом костюме. То есть, ну вот есть, излишества вот эти да, хочется украсть, а получается как хуже. Это только лишь внутренняя эстетика вам подскажет, как лучше это сделать. знак должен быть гармоничен, потому что этот знак в последний вы будете вводить в себя. Если он будет некрасив, то это не обязательно отразится на вас, как на внешности, так и на внутреннем вашем состоянии. И Мир, окружающее пространство, да и люди считают это моментально, что у вас есть какая-то искаженность, какая-то каверза. Это программа, которую вы запускаете либо в окружающий мир, либо внутрь, внутрь себя, а в некоторых случаях и туда, и сюда таким образом, чтобы она выровняла, уравновесила вас и окружающую реальность. В этом равновесии вы получаете ресурс тот, который не могли получить раньше. Поэтому то, как вы будете прорисовывать свою вязь, наложенные друг на друга руны, и поможет вам в дальнейшем подтянуть те силы, которые вам нужны. Сначала нужно определить, какие нужны руны, это первым шагом. Да? Представьте себе, что вы программисты, которые пишут программу, она сначала пишется на бумаге. Сначала описываются все э, по-русски, сначала описываются все существенные задания, то есть цель, ради чего создается программа, что она должна делать и ради чего должна существовать. А потом эта программа пишется уже машинным языком, то есть языком, которым поймет машина. Вот руны это машинный язык. Мир, мир слышит не ваши тексты, он слышит ваше намерение. Но здесь намерение, усиленное магическим словом, значит оно будет услышано с большей вероятностью точно, с большей вероятностью быстро, потому что за вашей силой стоят руны, которые подтягивают силу других миров. Какие, как, сила каких миров вам нужна, из вашего, исходя из вашего рунического кода.